Новый сезон, новые эмоции, Абсолютно. новый перк, чтобы носиться по карте, как угорелый, стреляя от бедра. Беги, сука, беги! Новые приключения Мухтара и новенькая штурмовка, которую можно превратить в ДМР. Думаете, это все сон? Я, хуй знаю. Нет, это просто новый сезон в колдушке. Здорово мужские мужчины. Потихонечку, помаленечку разработчики пистолет-пулеметы метовые подрезают. Да и внимание все больше обращают на штурмовки и пулеметы. Безусловно, понадобится еще время, чтобы игроки отвыкли от повсеместного пика ППшек. Калом пистолет-пулемет Мобайл. Чай, играй! Стоп-стоп-стоп, эта тема уже потихоньку сходит на нет. Ведь, когда добавляют такие, немножко спойлерную нормасные оружки по типу Галила, то тут хз, кем надо быть, чтобы не попробовать данное сие чудо. Пока, правда, неизвестно, что в будущем с ним произойдет. Скорее всего, нерфанут, чтобы следующим новым пушкам освободить нишу метовости. Вполне обычное явление для колдухи. Мне нужны твои маленькие деньги, мальчишка. Ах, ты еще маленький. Тогда мне нужны бабки твоих родителей. К слову, мужики, я не жалуюсь, но кто играет с первых сезонов, меня поймет. В инвентарях сейчас творится... Просто нереальное количество скинов, с которыми никто никогда не будет играть. И так зачем юзать бесплатную синьку или зеленку, когда можно отдать и купить непонятную херь? Я сейчас про большинство легендарных и мифических скинов говорю. Мне в целом не особо ясно. Нахрена они их делают футуристичными типа крутая анимация, типа ты не такой, как все. Тангераус, мастер. Стойте, стойте, что-то меня увело от темы сегодняшнего киноматериала. Давайте возвращаться к Галилу. Что его добавят в игру, я узнал в самом большом телеграм-канале по колдушке. Там только самые проверенные и инсайдерские вести релизятся на всеобщее обозрение. Можно найти тиммейтов на турик, можно ништяки получить, участвуя в конкурсах. Да и в целом там атмосферка располагает. Также у мужиков есть и другие каналы и чаты с популярными играми. Слушайте, зачем я это говорю? Лучше сами зайдите и приятно проведите время по ссылочке в описании. Итак, с чего бы начать, со штурмовки или ДМРки? Давайте с ДМРки все-таки. Будем работать вот в каком ключе, точнее вот по какому алгоритму. Сначала чекаем дистанцию и актуальность ее использования в сетевой игре. Затем проверяем контроль и подвижность. Некоторые модули между собой сравним, чтобы выявить более-менее профитные. Ну что ж, первый модуль это само собой боезапас М67, который делает из штурмовой винтовки марксманскую винтовку. Нам нужно нарастить дистанцию станцию модулями, только сначала их проверим. Важное примечание, господа, я измеряю урон на полигоне на отрезках 5, 10, 20, 30 и 40 метров. Это означает, что у меня могут быть погрешности внутри этих отрезков. Например, урон поменяется на 30 метрах, а по факту он изменится на 28. Да, простят меня любители точных наук, но лично я с уравнениями в рейтинговом бою не бегаю. Достаточно определить общие изменения и не грузить голову лишними циферками. Как ни крути, решает не оружие в крутой сборке, а решает человек грамотно использующие ее. Это я говорю к тому, что и с ЕБР можно быть королем вечеринки, хотя это не точно. Данный ДМР-обвес разделяет модельку на 5 зон хитбокса – это ноги, живот, грудь, руки и скворешник. Начинаем изучать урон на минимальном расстоянии, причем никакие модули мы не вешаем. Фишка прикол в том, что такие показатели будут вплоть до 26 метров, там будет первое падение урона. Следующее падение урона будет на 35 метрах, прилетит в ноги 35, в живот 38, в грудь 45, в руке 35 и в голову 73 единицы дамага. Ну и для общего развития информация, следующее падение урона будет на дистанции равной 51 метру. Вот такие показатели будут на данной дистанции. К сожалению, дальше расстояние я не смогу чекнуть, да и для сетевой игры это не нужно. Можно было стопорнуться и на 40 метрах. Без модулей на ранжу данный магазин имеет вот такие показатели изменения урона на дистанции. Как чекнем оставшиеся модули, обязательно все сравним. Теперь вешаем Берг Орлиный Глаз. К первому падению урона он добавляет 1 метр. То есть теперь урон изменится не на 26 метрах, а на 27. Ко второму падению Орлиный Глаз добавляет 2 метра. И третьему падению он подкидывает 2 метра. Уже значения немножко отличаются от дефолта, но все же это не то. Давайте теперь чекнем монолитный глушитель, первое падение будет уже на 29 метрах, второе падение на 39, ну а дальше я чекнуть не смогу ибо упираюсь в порог 53 метра, короче дальше я не могу померить. Проверяем теперь особый длинный ствол, который нормасно бустит дистанцию, ну если верить описанию. Первое падение урона будет на 29 метрах, то есть это точно такой же результат как и на монолите, второе падение будет на 42 метрах, ну а дальше как я и говорил, у меня порог. Эй, мужик. Сейчас придется подрубить башку, ибо покажу все полученные значения. К слову, я не стал комбинировать и измерять совместно монолит с особым стволом или особый ствол с орлиным глазом по простой довольно-таки причине. В сетевой игре это нахрен не нужно, в основном файты будут либо на ближней дистанции, либо на среднем расстоянии. Воевать на полтиннике точно не следует, так что одного модуля хватит за глаза. Давайте я объясню, что это за таблица, чтобы каждый самостоятельно ее смог применить при составлении своей сборки. Цифры в таблице и на графике — это метры, на которых изменяется урон определенного модуля. Соответственно, где эти показатели выше, тем для нас это лучше. Но не всегда. Не забывайте о том, что модули могут еще подкидывать негативов. Когда записывал геймплей, то в среднем я файтился на дистанции до 25 метров. Глядя на таблицу, можно задаться вопросом. А может вообще не брать модули на ренжу? ведь и так все довольно неплохо? Брата-брат, собирая пушки под себя и под свой геймплей и стиль игры. Лично я все-таки взял модуль особый длинный ствол, хотя в сетевую игру его можно и не брать. Он меня привлек тем, что у него довольно хорошие положительные эффекты, влияющие контроль и точность. У монолитного глушителя все немножко проще. Погодите-ка. У меня могут быть погрешности внутри этих отрезков. Получается, я немного увлекся. Ну, думаю, это нам всем на пользу. Короче, мужик, картиночку с графиком я скину кое-куда, потом сможешь дополнительно ознакомиться и продумать свою сборку. А в моей сборке появился второй модуль. Где второй, там и третий обвес. Конечно, это тактический лазерный прицел на АДС и точность. Так как я поставил довольно тяжелый ствол, ударяющий по подвижности, но улучшающий контроль с точностью, то очевидным решением будет установить обвес без приклада, который поможет все более-менее выровнять. Уже с такой комплектацией можно играть, но коль я делаю ДМР-ку, то для личного удобства я воспользуюсь прицелом. Мне нравится голографический прицел номер один, но вы поэкспериментируйте, мужики, мне с такой сборкой удобно играть, не факт, что кому-то она придется по душе. Хочу сказать только то, что на марксманской винтов больше всего нужно играть позиционно, соблюдая дистанцию. Кто желает потренить, а им, то. To the club, buddy. Теперь мужской мужчина, давай уже наконец посмотрим на штурмовую винтовку, только по-брата-братски. Ее я... уже наконец подписку на данный кинотеатр. Прекращай кимбирить. Мы вроде как не папки. Ошибани с двух рук кулакить под этим материалом и не забудь про колокольчик. Б... Алгоритм составления сборки у нас есть, поэтому начинаем. Думаешь, я не вижу, что ты не подписался и не шибанул кулаки. Сейчас тут знаешь, что такое. Напомню, что ДМРку я собрал для себя. Это не лучшая сборка, это не хреновая сборка, это сборка моя и для меня. Цель этого материала показать, что такое Галил и с чем его едят. Просто попутно я еще и сборку делаю для тех, кому вообще неохота париться. Если вдруг ты играешь на 10 айфоне на раскладке в 5 пальцев с full Gear, как я, то думаю, она тебе подойдет. Короче, отец, ты мой посыл понял. Пора собрать штурмовую винтовку. Сначала чекнем урон без модулей, ну и на каких метрах он падает промежутке от 0 до 12 метров в ноги прилетит 25, в живот 27, в грудь 32, в руки 25 и в голову 37 единиц дамага. Следующий отрезок от 13 до 18 метров там будут вот такие значения урона. На расстоянии 19-25 метров в ноги ударит 20, в живот 22 в грудь 26, в руки 20 и в голову 30 единиц дамага. На 26 метрах и дальше будут вот такие вот показатели урона. Еще раз повторюсь для тех, кто в танке. У нас есть пушка. У нее падает урон на различных участках. Я насчитал три падения на дистанции от 0 до 53 метров. Сейчас я не буду лить водицу и показывать, как я что измерял. Просто чекайте данную таблицу. Кстати, эта таблица еще будет полезна тем, кто играет в королевскую битву. Когда будете создавать комплект со штурмовым Галилом, обязательно обратите внимание на комбинацию модулей. Стоит ее брать или же нет. Ну а мне, человеку он онли в сетевую игру, подходит сохранению урона у особого длинного ствола. Вешать ствол с каким-нибудь орлиным глазом или монолитом не вижу смысла, ибо ствол тяжелый и кушает довольно много подвижности. Как и в прошлой вариации, я поставил модуль без приклада. Дефолтный лазер, без которого у меня не обходится ни одна сборка. Сборка. Следующим шагом я захотел увеличить магазин, потому что да хрен его знает, просто захотел и все. Дальше, господа, у меня началась, мать его, дилемма. По поводу выбора финального модуля. Сначала я взглянул в сторону рельефной обмотки рукоятки, которая чуть бустит АДС и улучшает спринтаут. Я решил это все замерить и поначалу даже не разглядел разницы в задержке перехода от бега к стрельбе. Она как бы есть, но она такая мизерная, что не делать. В принципе, уже сборка нормас, и можно тупо каким-нибудь перком добрать, хоть самоошкой, хоть орлиным глазом, либо вообще коллиматор повесить, почему бы и нет. Прямо сейчас будет самый скрытый байт в истории человечества. Готовы? После того, как залетите в телеграм-канал новостных мужиков, заодно посетите и мой недавно открывшийся канал, в который я скину расширенную версию первой таблицы, вторую таблицу закину, чтобы вы смогли скорректировать сборку как для королевской битвы, так и для сетевой игры. А также найдете мои сборки на ДМР Галил и штурмовой Галил. старян брат, брат за такой байт. Но в тележке я буду дополнительные материалы выкладывать и спойлеры к следующим фильмам. К слову, там уже мы активно обсуждаем Б... Опять какой-то байт получается. Короче, что хочется сказать про Галил. Хорошая штурмовка, хорошая ДМРка, отличный контроль и неплохая подвижность. Брать однозначно стоит, играть приятно. Колда так устроена, что один имба метаган сменяет другой имба метаган. Думаю, сезона 2-3 с Галилом можно поиграть, пока его основательно не резанут. Да и у нас, в принципе, все так в игре крутится и вертится. Лично я ставлю этой пушке 9 из 10 грустных Пукачелов, ибо она мне действительно понравилась за стабильность и вариативность. А как ее оценишь ты, мужик, обязательно черкани в комментариях. Заодно и кулакить шибани, это же варизи мув для тебя. Ладно, я погнал, жму тебе руку, с тобой все это время был Огнецкий.